Блять, вот кто это? Что это за яйцо? Почему это яйцо? Ну, Блять, что это за революция? Блять, человек яйцо, блядь, революция их. Ксения собчак Диория. Эти девки в этих уродливых помпонах. Просто горите вы в аду, горите в аду с этим своими митингами. Как вы заебали?